пастором Джозефом Принцем. Вас восторгает Слово Божие? Я знаю, что да, и вы готовы принять от Бога еще больше. Марфа переживала и суетилась, потому что не уделила внимания Слову. И сегодня есть люди, которые не уделяют внимания Слову Божьему, не вникают в Него. Они не уделяют время, чтобы сесть в нока Иисуса и принять Его Слово. А как поступила Мария? Давайте прочитаем эту историю. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария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 У меня есть задача. Я верю, что Господь хочет все больше и больше открывать вам, обетованную землю для вас и вашей семьи, место покоя. Сегодня для нас, верующих, земля, где течет молоко и мед, это место покоя. Бог хочет, чтобы мы вошли в этот покой. Библия говорит, и так постараемся войти в покой Он, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, подобно еврейскому народу в пустыне. Библия говорит, что Евангелие, которое будет, было им проповедано, не принесло им пользы, потому что не было растворено верой. Бог говорит, не следуйте примеру неверия и непокорности. Давайте постараемся войти в покой, чтобы не последовать дурному примеру. Другими словами, в этом контексте противоположность неверия вовсе не вера, а покой, потому что покой — это положение веры, слава Господу. Когда вы в покое, вы доверяете Богу. Господь сказал мне, что Он хочет исцелить всех вас от одной болезни. Он хочет, чтобы в вашей жизни проявилось исцеление». От чего именно? Не от целесных болезней и недугов. Это исцеление от спешки, от недуга суетливости. Бог желает исцелить вас от этого. Мы не должны суетиться, потому что суета — это невера. Мы живем в обществе, в котором давно стала нормой чрезмерная занятость и спешка. Мы думаем, что быть занятым человеком — это признак чести и значимости. а В нашей культуре считается, что быть занятым — значит быть успешным. Но я скажу вам, так. Если Бог что-то допускает, на то есть причина. Он желает, чтобы вы чему-то научились, в том числе и снижать обороты, замедлить ход и начать жить. Жизнь, которая вам откроется и будет настоящей жизнью. Возможно, вы умеете ставить цели и достигать их. Конечно же, Бог знает, что работа не для того, чтобы лениться. Он хочет, чтобы мы приносили плод. Помните, что сказал Иисус? «Кто пребывает во Мне, тот принесет много плода». Только пребывая в Нем, вы приносите плоды. Все больше и больше плода. Это касается и вашей христианской жизни и работы, и вашего предназначения, и ваших задач. Аминь. Если вы хотите увидеть плоды в своей супружеской жизни, если хотите увидеть добрые плоды в деле воспитания ваших детей или какой-то другой сфере вашей жизни, Иисус призывает прежде всего пребывать в нем. Пребывать – это антоним слов «убегать» и поспешно пытаться достичь какого-то результата. Одержав победу, в крысиных бегах вы просто станете крысой номер один. Друзья, нам нужно сбавить обороты и начать жить, притормозить и жить ради славы Божией. Аминь. Так что же произошло с Марфой? Для нее было честью пригласить в дом самого Господа Иисуса Христа, Бога воплоти, Творца неба и земли. Она в спешке готовила для него пищу, а затем рассердилась на своего Свою сестру вместо того чтобы обратиться напрямую к своей сестре марфа обвинила господа или тебе нужды нет что сестра моя одну меня оставила служить такое происходит и с нами когда у нас стресс когда мы в суете к нам приходит мысль мне никто не помогает я делаю все один а может вы делаете то, что Бог не призывал вас делать? Возможно, Он говорит вам: остановись. Я накормил пять всего пятью хлебами и двумя рыбками. Я знаю формулу насыщения. Не переживая о том, чтобы напитать меня, просто сядь у моих ног и позволь мне напитать себя, позволь мне послужить себе, позволь благословить себя. Прими от меня. А возможно, Господь хочет, чтобы вы наконец обрели свободу от стресса. Стресс — это индикатор, что мы сошли с пути покоя. Помните, когда Господь ведет вас, Он всегда делает это спокойным. Библия говорит, а вы а выйдете с радостью и будете провожаемы с миром. Мир будет сопровождать вас. Когда вы чувствуете беспокойство или тревогу, когда вы ощущаете стресс, тогда вы точно ведомы не духом. А вы не идете путем мира, путем Божьим. Бог всегда ведет вас с миром. Этим миром Иисус наделил всех нас. А в ночь накануне распятия Иисус, сидя в верхней горнице, сказал, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. В контексте нынешней ситуации весь мир ждет окончания пандемии вируса. Люди ждут ее окончания, чтобы успокоиться, чтобы вновь радоваться и наслаждаться жизнью. Бог говорит, мир дает только такой мир. Мир Иисуса — это мир, которым можно наслаждаться даже во время испытаний. Даже во время пандемии вы можете наслаждаться этим миром. Это не только мир в разуме, но и целостность и благополучие. «Шалом» в переводе с «севрита» также означает «процветание», «полнота», «изобилие». «Шалом» включает в себя абсолютно все. Верхние горницы Иисус сказал на арамейском, «Мир мой даю вам», то есть «шалом», «мой мир», «мою целостность», мое благополучие». Ученики ни разу не видели Иисуса больным, они никогда не видели Его в суете и спешке. Слово «спешка» на иврите — это «хущ», и вправду напоминает по звучанию «спешку». «Хущ» в переводе с иврита — это «спешка» и «суета». Библия говорит, верующий не будет торопиться. Ученики ни разу не видели Иисуса в суете и спешке. Они ни разу не видели Его в тревоге. У Него всегда хватало времени на всех. Он двигался в ритме благодати. Вы скажете, «Если не спешить, я пропущу свой автобус, я упущу успех, который меня ждет, или что-то еще». Друзья, знаете... Зачастую ваша поспешность становится причиной вашего провала. Вы наверняка замечали, что, находясь в покое, Божий народ в будущем получает от своего бизнеса больше прибыли. В своем служении, пребывая в покое, я возвращаюсь, наполненный Словом Божьим. Я уделяю много времени проповеди слова или служению людям в церкви. Но если я буду в суете, мне нечем будет делиться. Меня лучше не слушать, когда я иссяк. Друзья, мы не можем бесконечно суетиться. Подобно Марфе, ее силы тоже иссякли, она сказала Господу. Или тебе нет нужды. Почему? Она была сконцентрирована на усердном служении. В 41 стихе Иисус сказал... «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». Посмотрите на слова «заботишься и суетишься». «Заботишься» — это греческое слово «меримнао». Это слово произошло от слова «мерис», что значит «на части». Затем Иисус сказал, «Мария же избрала благую часть». «Мерис» — это «часть». «Меремнао» означает «делиться на множество частей». Буквально это значит «разрываться в разные стороны». Заботы — это результат того, что вы концентрируетесь на множестве разных вещей. Слово «мерис» означает «часть», а «меримнао» — «разрываться на части». Вы делаете несколько дел одновременно, распыляетесь и потому теряете терпение. Я понял, что мне сложно быть добрым и терпеливым, если я суючусь. Если я обдумываю какую-то задачу, и ко мне подходит сын Джастин, я проявляю нетерпение. Если моя жена что-то мне скажет, у меня может вырваться. Это резкое distracted. слово. Затем я приношу извинения и говорю, что думал о другом. Такое бывает со всеми. Можем ли мы жить сейчас и не суетиться? Я уже говорил, что наявите слово спешком звучит как «хущ». Я покажу вам стих из Библии. Во второй главе первого послания Петра говорится, «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сеоне камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Вы заметили слова? о том, что верующие в Иисуса Христа никогда не постыдится. Этот стих — это цитата из Ветхого Завета. А вот что сказано в 28 главе книги Исаии. «Посему так говорит Господь Бог». А вот, я полагаю, в основании на Сионе камень, камень, испытанный, Краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в Него не постыдится. В тексте оригинала сказано не будет спешиться. В Новом Завете эта цитата из 28 главы книги Исаи была переведена Духом Святым, как Верующий в Него не постыдится. В тексте пророка Исаи говорится: верующий в Него не будет спешиться. Если вы не спешите, Значит, вы верующие в Господа. Если вы не спешите, вы не постыдитесь. Другими словами, вас ожидает то, что поможет вам улыбаться и радоваться. Впереди вас ждет победа и успех, потому что вы не постыдитесь. Когда мы говорим, что верим в Бога, что это означает? Это означает, что мы находимся в покое. Это единственное, что велел нам делать наш Господь. Кроме того, Он сказал, «Да не смущается сердце ваше. Я даю вам мой мир. Я передал вам мой шалом». Прямо сейчас ваша задача – не позволять сердцу смущаться или бояться. Храните сердце и обретете здоровье. «Храните сердце, и в семью придет мир». Вашу работу тоже придет мир. Храните сердце, и у вас будет будущее. Храните сердце и сохраните самого себя. Больше всего хранимого храните свое сердце. Не заботьтесь о внешних вещах, разрываясь на части. Храните лишь только одно — свое сердце. Потому что из него источники жизни, а не смерти. Аминь. Сбавьте обороты и живите. Жизнь, которая вам откроется и будет настоящей жизнью. Сбросьте скорость и живите. Слава Господу. Аллилуйя. Вернемся к Марфе и Марии. Иисус сказал, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». «Меримнао» — значит, разбрасываться в разных направлениях. «И суетишься о многом». Суетиться — это слово «торибазо». Торибазу в переводе «суетиться» — очень интересное слово. Оно произошло от слова «торибос». «Торибос» — это корень слова торибазу, и оно означает «мятежники», «толпа людей» которое нарушает общественный порядок, восстает, бунтует, создавая большой шум. Это значение слова «торибос», от которого и произошло слово «суетиться». Если сложить эти значения вместе, получится, что в разуме суетящейся Марфы было много шума, много мыслей. Нужно сделать это, «А ты еще не сделала вот это, и это ты еще не сделала...» Так, и вот это нужно сделать. «Быстрей, быстрей, делай, делай!» Это шум множества разных мыслей. Из-за этого шума Марфа разрывается на много дел сразу. Вот это и есть забота. А Тори-босс — это шум целого облака разных мыслей, которые роятся в вашей голове. По этой причине Иисус и сказал ей, «Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а ведь одно только нужно...» Можете это сказать? «Одно, одно только нужно...» Марфа заботилась и суетилась сразу о многом. Почему? Потому что не делала одного. Что же это одно, что сделала Мария? Она не просто слушала слово, она села. В этом стихе речь идет не просто о физическом покое. Да, зачастую это включает в себя и обычный телесный покой. Нам нужны периоды покоя. Даже Бог отдыхал и не потому, что устал, он отдыхал, потому что закончил свою работу. Не отдыхать и жить в спешке, значит не доверять Богу. Но как отдыхать, если дело не закончено? Вам нужно послушать четвертую главу послания к евреям. Там сказано, постараемся войти в покой Оны хотя дела его были совершены еще в начале мира. Автор послания призывает войти в покой. В Божьей экономике, в разуме Бога, в Божьей реальности, а она превыше любой другой реальности, вся работа, необходимая для нашего обеспечения, для нашей целостности, для нашей жизни, уже завершена с точки зрения Бога. «Скажите так, «Отец, я не пытаюсь поразить врага». Я чувствую, как Бог побуждает сказать вам это, поскольку многие из вас ведут такую борьбу. Вам снятся страшные сны, вы плохо спите, поговорите с Богом. Духовная война — это реальность, друзья. Дьявол может атаковать вас в том числе и через волнение». Тревожные мысли, шум и дух суеты. Чаще всего враг приходит, когда вы отдыхаете. Время ночного сна — это тоже время отдыха. Именно в это время вас атакует враг. Давайте-ка откроем Библию на 17 главе книги «Исход». Тут написано «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». В Библии нет незначительных деталей, включая название. Рефидим означает «место покоя». Когда вы находитесь в покое, дьявол хочет лишить вас возможности отдыхать. Он просто не позволит вам находиться в покое, ведь в месте покоя вы будете приносить все больше и больше плода. Находясь в месте покоя, вы находитесь в месте веры. Аминь. Вы знаете, что не будете постыжены. Дьявол тоже это знает. Дьявол знает, что место покоя — это ваша обетованная земля. Это земля, где течет молоко и мед. Это место благоволения. Именно сейчас, в этом месте покоя, а не когда-то в будущем, или в моменты сожаления о прошлом, самый благоприятный момент для вас. Вернемся к книге «Исход». И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифидиме. А что такое Рифидим? Еще раз, это место покоя. На иврите слово «амалик» произошло от слова «амал», что буквально означает «изнуряющий», «болезненный труд». В этой истории амаликитяне пришли сразиться с израильтянами. Моисей стоял на вершине холма с поднятыми руками. Вскоре он устал и опустил руки. Библия говорит, что когда он опускал руки, враги побеждали. Амалик одолевал Израилем. Пришли Аарон и Ор и подняли ему руки, при этом попросив Моисея присесть. Это очень хорошо. Только когда он сел, Израиль победил. О чем же это нам говорит? Мы посажены со Христом на небесах. О, Аллилуйя! Только когда вы в покое, в вашу жизнь приходит настоящая победа. Только когда вы в покое. Если вы заняты в бою, научитесь отдыхать. Да, никто не садится в битве. Никто не сидит во время битвы. Однако Бог учит нас своим методом сражения. Вам нужно сесть. Ты приготовил предо мною трапезу. За столом не стоят. Вы садитесь за стол. Ты приготовил предо Мною трапезу виду врагов Моих. Аминь. Но кому захочется есть на глазах у врагов? Сегодня вашими врагами могут быть симптомы болезни, или проблемы со сном у вашего ребенка, или ваш начальник, или невыполненное задание. Вы переживаете, что не сможете его выполнить. Что бы ни вызывало у вас стресс, это ваш враг. Ваш враг — это не плоть и кровь. Если у вас есть враг, хочется ли вам сесть и успокоиться? Нет, чаще всего нет. Однако Бог призывает вас сесть и поесть. Помните, что на иврите слово хлеб звучит как лахем, а слово сражаться лахем эти слова даже пишутся одинаково. Лехем, лахем like разница лишь в произношении. Другими словами, вы сражаетесь, питаясь. Это очевидно, даже здесь, в 17 главе книги «Исход». Израиль сражался с врагом. Здесь звучит слово Лахем, которое пишется так же, как хлеб, Лахем, Беф Лехем, дом хлеба. Лахем, лахем. это значит, что вы сражаетесь, питаясь. Чем больше вы питаетесь Словом Божьим, чем больше слушаете Словом, чем чаще садитесь и слушаете Слово Бога, тем ближе победа. Моисей сел, и враг был побежден. Так и все ваши враги будут побеждены, когда вы успокоитесь. Слава Богу! Если вы никогда не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, вы можете сделать это прямо сейчас. Послушайте внимательно, что сказал Иисус. «Ибо так возлюбил Бог мир и вас, что отдал Сына Своего, Единородного». Бог отдал Своего Сына за вас. Вы наследник того, что Бог сделал из любви к вам. Он отдал за вас Своего Сына, чтобы каждый, кто поверит, все так просто. Поверьте в Господа Иисуса Христа. Бог не призывает вас делать много добрых дел, чтобы получить спасение. Нет, просто поверьте в Иисуса. Поверьте, что Он умер на кресте за ваши грехи и воскрес из мертвых, чтобы упразднить ваш долг и удалить все ваши грехи, чтобы вы могли стать праведными в глазах Бога. Так вы предстанете перед Богом безо всякой вины и будете приняты им, потому что все ваши грехи уничтожены. Если хотите принять Иисуса и обрести спасение, помолитесь сейчас вместе со мною, чтобы принять Божий мир шалом. Аллилуйя. Скажите со мною. Отец, я благодарю Тебя, что Христос умер на кресте за все мои грехи. Благодарю Тебя, что Его кровь омыла мои грехи все до единого. Спасибо, что Ты воскресил Иисуса из мертвых, когда назвал Меня принятым. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель, отныне и навеки. Во имя Иисуса, аминь, аллилуйя. Пусть на будущей неделе... Бог Отец благословит вас благословениями Авраама и всеми благословениями из 28 главы Второзакония. Пусть они проявятся в вашей жизни на этой неделе. Пусть Господь хранит вас и ваших родных от вируса и его штаммов от всякой немощи и болезни. Пусть Господь сохранит вас от вреда, опасности и всех сил зла. Сила Божия хранит вас, Аллилуйя! Господь благоволит к вам, улыбается вам и дает вам процветание. Он дает процветание всему, чего вы касаетесь на этой неделе. Пусть Господь осветит вас светом своего лица и дарует вам и вашей семье свой мир шалом, целостность и благополучие, и да будет так во имя нашего Господа Иисуса Христа» пребывайте в его покое и наслаждайтесь добрыми днями во имя Иисуса. Аминь. Сегодня с пастором Джозефом принцом. Я чувствую, что рассказал еще не все из того, чем Бог поручил мне с вами поделиться. Проповедь, которую вы слышали две недели назад, была только началом, сегодня продолжение темы. Давайте откроем шестую главу второго послания к Коринфянам. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя». И в день спасения помог Тебе. Во время благоприятное Бог услышал вас, и в день спасения Он вам помог. А вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. А вы заметили акцент на слове Теперь? Теперь время Божьего благоволения. Теперь время спасения. В стихе во время благоприятное Я услышал тебя. Время. Это греческое слово «кайрос». Словом «кайрос» время называют не так часто. Чаще время в греческом языке называют словом «хронос», хронология. «Кайрос» — это период времени, время, возможности. В «кайрос» благоприятное. Благоприятное по-гречески «дектос». Иисус тоже упоминал о «дектосе». Конечно же, он говорил на иврите и арамейском. Я говорю о греческом переводе его слов в родном городе Насово. Назарете, когда он читал из Исаии «Дух Господен на мне», ибо он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, Проповедовать «Лето Господне благоприятное». В переводе короля Иакова слова «Лето благоприятное» переведены словом «Дектос». Иисус пришел, чтобы проповедовать год Божьего благоволения. Если вы найдете этот стих в книге Исаи, которую и цитировал Иисус, там сказано «Проповедоваться лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего». Библия говорит, что, прочитав слова «Лето Господне благоприятное», Иисус закрыл книгу. Он не сказал о дне мщения. Почему? Потому что день мщения наступит только две тысячи лет спустя. Мы живем в последнее время. При этом мы живем в благоприятное время, время Божьего Дектаса. Время обилия Божьего благоволения. Наслаждайтесь Божьим благоволением. Не думайте, что если вы совершите какую-то ошибку, то с вами произойдет то же, что произошло с Давидом или другими персонажами, во времена Ветхого Завета. Друзья, Давид жил совсем в другое время. Бог не накажет вас. Сегодня уже нет наказания, но есть воспитание. Наказание произошло на кресте. Иисус взял на себя мои и ваши грехи и был наказан вместо нас. Помните об этом. Здесь сказано, во время благоприятное я услышал тебя. Время благоприятное, прекрасное время, потому что Бог слушал, вас с благоволением. Это означает, что Бог ответит на вашу молитву. «Я услышал тебя». Многим кажется, что Бог не слышит их молитвы. Бог говорит «нет». «Во время благоприятное я услышал тебя». «Уже услышал». Он слушает с благоволением. В одном переводе сказано, что он дарует ответ на просьбу. Таков перевод слова «услышал» с греческого. Это усиленная форма глагола слышит, которая означает даровать ответ на просьбу. Аминь. И в день спасения помог тебе. Он не только благоволил, но и помог в день спасения. Как же хочется жить во время Божьего благоволения и в день спасения, чтобы видеть изобилие его помощи. Знайте, что его помощь сверхъестественна. Если вы больны, его помощью станет сверхъестественное исцеление. Если вам нужен прорыв в какой-то сфере, его помощью будет сверхъестественная помощь в этой сфере. Если вам нужно избавление от привычек, которые очень сложно разрушить, Бог окажет вам Сверхъестественную помощь. Сверхъестественную, значит, сверх ваших натуральных способностей. Эта помощь придет в День Спасения. Эта цитата, взятая из книги Исаи, из его предсказания, приведена практически без изменений. Павел писал это Духом Святым, подчеркивая, что время благоволения сейчас. День Спасения ныне. Бог слышит с благоволением и дарует ответ на прошлое. Бог награждает Своим сверхъестественным благоволением и сверхъестественным вмешательством, чтобы избавить вас от бед и от всяких проклятий, записанных в книге закона. Бог спасает от всякой немощи и болезни. Эта помощь и ответ на наши молитвы теперь принадлежат нам. Библия говорит... Теперь время благоприятное. Теперь день спасения. Сейчас. По-гречески «нун» значит «прямо сейчас». Сейчас время Божьего благоволения. То, что раньше было лишь кратковременным периодом Кайроса, теперь стало для нас неизменной реальностью. Друзья, сейчас вы живете в период Кайроса. Любой момент — это момент Кайроса. Но гарантируем, гарантирую, вы не сможете им наслаждаться, если живете в будущем. Жить в будущем значит часто волноваться. А что если? Что если случится вот это? Что если ничего не получится? Что если симптомы в моем теле означают что-то страшное? Послушайте, живите сейчас. Именно сейчас. Ваш разум играет во всевозможные игры. «Может произойти вот это или то? Наслаждаетесь ли вы жизнью сейчас?» «Почему бы просто не наслаждаться жизнью?» «Что бы ни произошло в будущем, я буду наслаждаться жизнью сейчас». «Даже если впереди что-то зловещее, Бог избавит меня. Прямо сейчас я здоров, прямо сейчас я дышу и живу. Я буду жить сейчас, слава Господу». Если вы живете сейчас, то все, что касается времени, его благоволение напрямую относится к вам. Помните, что говорит нам Библия о вере? «Вера, она сейчас». Определение веры записано в послании к евреям, 11 главе, 1 стихе. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в незримом и неосязаемом. У нас пять органов чувств. Вера с ними не связана. Вера — это уверенность в невидимом. Люди ощущают тревогу и волнение из-за того, что они видят в социальных сетях и новостях со всего мира. Они не живут верой. Верить не значит притворяться, что нечто существует. Вера — это реальность вне нашего зрения. Сейчас нас окружает множество радиоволн. Я их не вижу. Вижу, но это не означает, что их нет. Они реальны. Реальны не только радиоволны, но и телевизионные сигналы, и сигналы мобильной связи, Wi-Fi. Все эти волны реальны, хотя мы их не видим. Иисус учил нас молиться. В один из дней он проклял смоковницу, а на следующий день увидел, что она засохла от самых корней. Петр, помня об этом, сказал, «Господь, смоковница, которую ты проклял, засохла». Неужели Иисус просто отомстил дереву, не приносящему плодов? Нет, Он просто проиллюстрировал веру. Он учил учеников вере и тому, как она действует. Если кто скажет «Горе этой, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет» не увидит, а скажет с верой, даже если то, что он видит или чувствует, противоречит этому. Сначала скажите, тогда будет ему, что не скажет. А затем Иисус произнес, «Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получится, и будет вам». Обратите внимание, что это ключ к ответу на молитву. Все, чего не будете просить в молитве, верьте. Верьте не до или после молитвы. Верьте во. Время молитвы. Во что? Верьте, что получите. Слово «верьте» в греческом тексте стоит в настоящем времени. Верьте прямо сейчас, верьте, что уже получили. Верьте прямо сейчас, что уже получили, и получите. И получится. Этот глагол стоит в будущем временем. Верьте, что уже получили, и тогда получите. Верьте, что уже получили. Во время молитвы, за что бы то ни было, будь то молитва «зействовала», исц... Уцеления, невзирая на боль или симптомы, которые вы замечаете в своем теле. Бог говорит «Верьте, что получится». Он не сказал «Чувствуйте, что получится». Он сказал «Верьте». «Верьте, что получится и будет вам». «Верьте сейчас, что уже получили». Сейчас это важная составляющая. Когда молитесь, верьте, что получили, и тогда получите. А вы получите, если поверите, что уже получили. Поверить, что получили — это и сфера невидимого. Это сфера невидимого. Поверьте, что уже получили, и тогда получите это в сфере видимого. Оно проявит себя. Это может занять день, неделю или месяц, но это проявится. В частности, исцеление может проявиться сначала на 30 или 60, а затем на 100%. Не сдавайтесь. Верьте. Если вас спросят, все ли в порядке, скажите «Я в порядке», но вы еще выглядите болезненным. «Я в порядке, слава Богу, ранами его я исцелился». «Исцелился в прошедшем времени». Я исцелился. Это совершившийся факт. Иисус сказал кое-что интересное, что озадачивало меня довольно долго, пока он не открыл это мне. Эти слова Господь произносил в нескольких учениях. К примеру, Он упоминал об этом в притче о талантах, а затем повторил это, говоря о сеятеле и семенах. Если мы хоть немного проникнемся откровением, которое Господь для нас приготовил, оно изменит нашу жизнь. Это изменило мою жизнь, когда Господь приоткрыл завесу тайны. Давайте прочитаем этот стих в 25 главе Евангелия от Матфея. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится». Меня озадачивали слова «всякому имеющему дастся». Мне нравится, что ему будет дано больше, но что же он имеет? Имеющему что? Здесь не сказано, что он имеет. Однако всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Я не хочу, чтобы такое произошло со мной. «Не хочу, чтобы у меня отняли то, что я имею». Господь говорит, «Даже то, что он имеет, отнимется, если он не имеющий». Это загадка, которую Иисус повторил в притче о Сеятеле. Посмотрите на дословный перевод Янга. по По-гречески «каждому имеющему» сказано в настоящем времени. «Каждому имеющему будет дано, и у него будет сверхизобилие», по-гречески «перусиом» у него будет невероятное изобилие. Ему не просто будет дано больше, у него будет сверхизобилие. По-гречески «сверх» и «превыше». Другими словами, каждому имеющему будет дано больше, и у него будет сверхизобилие, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Если вы говорите «у меня это есть», Бог даст вам еще больше. У вас будет сверхизобилие. Аминь. Но если вы говорите, «У меня этого нет», у вас отнимется даже то, что вы имеете. Вот это да, возможно, у человека что-то есть, но он об этом не знает и ведет себя так, словно у него этого нет. Тогда даже то, что у него есть, отнимется у него. Вы увидели этот принцип? Господь говорит, если вы утверждаете, что имеете, имеете в настоящем времени и говорите, да, у меня это есть, у меня это есть, тогда к вам придет еще большее изобилие, у вас будет еще большее. Но, возможно, вы говорите, «У меня этого нет». «У меня этого нет, потому что я этого не чувствую, не вижу, не верю». При этом вы не знаете, как много у вас уже есть. Оно есть, однако вы ждете, когда об этом скажут ваши чувства. Господь говорит, «Даже то, что у вас есть, отнимется». Мы не хотим, чтобы так произошло. Но таков принцип веры. В притче о сейцеле, в Евангелии от Луки 8 главе Иисус сказал так, «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Когда вы слушаете Слово Божие, важно, как вы на Него реагируете. Если я слышу, что теми ранами Иисуса Христа, которые Ему нанесли, «Я исцелился», я говорю, «У меня есть исцеление». Тогда ко мне придет еще больше исцеления. У меня будет более крепкое здоровье. Но если я говорю, что у меня этого нет, несмотря на то, что Господь изменился, сделал это ради меня, и его ранами я исцелился, тогда даже то, что я имею, в нашем случае исцеление, приобретенное ранами Иисуса, его кровью, его израненным телом, то, что я имею, будет отнято. Я много об этом проповедую, но я обнаружил, что мне нужно следить за мыслями. Я все равно иногда склонен заглядывать в будущее. В сфере спорта часто говорят так. «Вчера этот парень вошел в поток. Раньше он играл совсем иначе. Теперь он в потоке». Специалисты называют это потоком. До этого он несколько лет находился в другом промежуточном состоянии но не в потоковом состоянии, как сейчас. А знаете, в каком состоянии он пребывал до всего этого? Много лет назад он находился в состоянии благодати. Именно так и говорят специалисты. «Дети Божьи, вы не под законом, грех не имеет над вами власти. Вы не под законом». Не пытайтесь что-то заслужить или заработать. Вы под благодатью. Бог трудится ради вас. Это поток. Единственный способ выйти из благодати – это попытаться приложить усилия. Прилагая усилия, вы отказываетесь от Божьей благодати. Благодать Бога – это принятие Его заботы. Закон — это требование. Не делайте то, не делайте этого. И мы стараемся этого не делать. Но чем больше мы стараемся этого не делать, тем больше впадаем в грех, потому что сила греха — это закон. Благодать — это ориентир на Божье обеспечение и заботу. Бог действует в вашей жизни и обеспечивает вас. Он действует во мне, через меня и ради меня. А я принимаю в этом участие. Даже в молитве я стремлюсь увидеть поток того, что делает Бог, и теку в этом потоке. Вы под благодатью, а вы в состоянии благодати, Постоянно и неизменно. Аллилуйя. Это относится не только к спорту, но и к любой сфере вашей жизни. Возможно, на этой неделе вы готовите презентацию, или вам нужно с кем-то поговорить на важную тему, не накручивайте себя. Если вы будете слишком усердно все продумывать, вы увидите, что вышли из состояния благодати. Вышли из потока. Благодать — это поток. Помазание — это поток. Именно поэтому символ помазания в Ветхом Завете — это масло. Масло помогает быть в потоке. Масло — это жидкость. Когда у двери скрипят петли, вы смазываете их маслом. Что тогда происходит? Они двигаются плавно. Аминь. А если мы много суетимся, прикладываем чересчур много усилий, Значит, нет масла. Когда масло есть, все идет как по маслу. Слава Богу. Я не хочу слушать сухого проповедника. Я хочу слушать с помазанного. Я буду помазан свежим елеем. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Друзья, живите сейчас. Аллилуйя. Все происходит именно сейчас. Но в завершении хочу поделиться с вами еще одним стихом. Мне нравится задавать домашнее задание, но это не домашняя работа в привычном нам понимании. Это задание на благодать, задание на поток. Поэтому на будущей неделе делайте так. В Евангелии от Матфея, 6 главе, 34 стихе, Иисус сказал, «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Мне нравится перевод Библии послания. Уделите все свое внимание тому, что Бог делает прямо сейчас. Не переживайте о том, что может или не может случиться завтра.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 Возможно, а вы волнуетесь о будущем и а думаете, как к нему подготовиться. Тех, кто готовится к неудаче, постигнут неудачи. У вас мышление страха, потому что вы говорите, «Если не подготовиться, меня ждет полный крах» но вы можете строить планы и без волнений. Я не говорю об обоснованном планировании, я говорю о том, что порой вы строите планы, перестраховываясь и тревожаясь за будущее». Если вы правда переживаете за будущее, знайте, когда оно наступит, оно будет покрыто благодатью. Поэтому живите сейчас. Слава Господу! Хочу закончить, прочитав вам весь этот отрывок. Иисус говорит: если Бог уделяет столько внимания полевым цветам, большинство из которых никто никогда не увидит, думаете, Он не уделит внимания вам, не будет гордиться вами, не сделает для вас самого лучшего лучшего. Я пытаюсь призвать вас к покою. Не думайте так много о том, что получить. Будьте готовы принять от Бога. это благодать. Благодать, когда Бог дает, — это Его забота. Так вы сможете принять Божью заботу. Люди, не знающие Бога и Его путей, тревожатся об этих вещах, но вы знаете и Бога, и Его пути. Доверьте свою жизнь Божьей реальности, Божьей инициативе, Божьему обеспечению. Не волнуйтесь о том, что чего-то не успеете. Все ваши насущные человеческие нужды — будут восполнены. Уделите все свое внимание тому, что Бог делает прямо сейчас. В отношениях с супругой обращайте внимание на то, что Бог делает прямо сейчас. Возможно, Он говорит через уста вашей супруги и хочет обратить ваше внимание на какие-то вещи. Живите сейчас. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Церковь, поднимитесь, пожалуйста. Возможно, вы смотрите эту программу, но никогда не принимали Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Библия говорит, если исповедуете своими устами, что Иисус Господь, и верите своим сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, то спасетесь. Вы верите сейчас, значит, сейчас вы спасены. Помолите сейчас вместе со мною. И скажите, Отец Небесный, спасибо, что Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых уже без них. Спасибо, Отец, что Иисус мой Господь и Спаситель. «Спасибо, Отец, что так меня любишь. Теперь я Твое дитя. Ты даровал мне все свои благословения. Бог Отец, с этого дня учи меня все больше о Господе Иисусе Христе, чтобы я полюбил Его еще больше. Аминь». Во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Поднимите свои руки. Слава Иисусу. Будет чудесно, если вы вместе с родными или с супругами поднимете руки к Господу. Я молюсь, чтобы Божие благословения, которые были дарованы вам, проявились в вашей жизни на будущей неделе. Осознайте их, верьте в них, пусть вам будет дано еще больше, пусть эта проповедь даст свои плоды в вашей жизни. У вас есть защита. Живете ли вы под кровом Всевышнего? Бог — наше прибежище и сила. Слово «прибежище» также звучит в 90-м псалме. Я избрал Бога своим прибежищем. Пусть Бог будет вашим прибежищем от вируса и его штаммов. У вас есть защита от Бога? Значит, вам будет дано еще больше. Я молюсь во имя нашего Господа Иисуса Христа, чтобы на будущей неделе вы были под защитой от всех вирусов, чтобы Бог направлял вас в нужное место и в нужное время, и чтобы вы и ваши родные наслаждались Божьим благоволением. Я молюсь об этом для вас во имя нашего Господа Иисуса Христа. Помните, у вас есть защита от Бога. И весь народ сказал прямо сейчас «Аминь». Будьте благословенны, церковь.